So what? I'm a journalist, Frank, not a stenographer. You were a journalist. State of Mind. 2048 год. Мир на грани катастрофы. Нехватка ресурсов, болезни, вызванные загрязненным воздухом и водой. Высокий уровень преступности и война. Правительство и корпорации обещают решить проблемы с помощью достижений технического процесса. Дроны и человекоподобные роботы заменяют людей. Мы играем за Ричарда Нолана, журналиста, который не боится открыто критиковать существующую систему. После того, как мы попали в аварию, мы обнаруживаем исчезновение жены и сына. то Нам и предстоит разобраться, куда они бежали в такой спешке. State of Mind Пульс частые или слабый? Слишком часто, мэр. Давление очень высокое. Его бета-уровни высокие. Так, это наш главный персонаж. Джеймс. У вас необычайно одаренный сын. Черт, где я его видел? Это Ричард Ново, моему из голоса. Так, мы попали в аварию. Что происходит? Damn. Черт, стабилизаторы быстро! К нам показали, что действие игры происходит в недалеком будущем. Мистер Ноон. Ричард, вы слышите меня? Где я? Yeah. Вы в центральной больнице? You Можете открыть глаза? Я ничего не вижу. Не зрение скоро восстановится. Беспилотник обнаружен у вас на обочине шоссе. Сначала проверим зрение, а потом я задам еще несколько вопросов. Сейчас я создам в комнате светящийся объект. Видите, попробуйте сфокусировать на нем зрение. Вот. Прекрасно. Зрение скоро придет в норму. Сейчас пройдем пару тестов на восприятие, реакцию, на память. Очень быстро. Вы помните, какое сегодня число? Нет. Не помню. Пускай будет. Суббота 11 января. Верно, очень хорошо. О, я угадал. Сейчас я произнесу короткое предложение задам вам вопрос. У меня голубые глаза, у меня коричневые волосы, я живу в белом доме. И три цвета я упомянул. Но... <laughs> я даже не запомню. У меня голубые глаза. Вот это. Ага. Вы можете рассказать мне, что случилось? Что? Что случилось? Моя семья. Где они? Вы ничего не помните? Алло, я. я был в машине. Какой-то паннель был. И спешите. Вы в хорошей физической форме. Вам очень повезло, Ричард. Сейчас я частично подключу вашу систему. Д Др. Неприятно, да? Мозг время придется снова ко всему привыкать. Вы можете встать? Пожалуйста, пройдите стола так вот начинается у нас игра такой вот стиль э -э необычный в этой игре так, инц, возьмите куб с левой стороны стола заставьте его светиться желтым и положите на правую половину стола а что тут можно делать инс Последняя сканированная операционная Нолан Ричард, то бишь мы. Черт. Отчет о сканировании окончен. Вы поступили к нам с серьезной травмой мозга. Сканирование вы его, его проблемы. Не волнуйтесь, если все пройдет хорошо, вы сможете вернуться домой. <coughs> так, тест на восприятие. Давайте смотрим, что это. Данный тест поможет оценить ваши когнитивные способности, сконцентрируйтесь и выполняйте указания персонала клиники. Взять. Так, открыть инвентарь. У нас куб. Цвет куба меняется легким нажатием на грани. С любыми вопросами обращайтесь к персоналу. Интересно. Так, давайте вот сюда. Хм, ладно, проведем еще один тест, пожалуйста, идите за мной. Еще можем бегать, прыгать, что-то, кажется, не можем, приседать, Окей. сейчас разберемся. Ладно, а это кто? Это наш пацан, по-любому. Это мой сын? Точно. Как его зовут? Джеймс, я говорил. Ставки. Очень хорошо. Где Джеймс? Он здесь. Вы только что спрашивали меня про свою семью, вы уже забыли? Где он? Ричард, это просто тест. Джеймс хороший мальчик, я его люблю. Конечно любите, вы же его отец. Хорошо с ним ладите? Ричард? Он хороший мальчик. Вы знаете эту женщину? Это наша жена, наверняка. Да. Дженнифер? Моя жена. Сходно. Скажите мне. В каком смысле? Скажите, anything, unlike... что угодно. Историю, воспоминания. Знаю, что мы ехали в такси. Ночью. Мы валяли у дурака, и я взял ее за руку. Продолжайте. К нему контроль барахлил, стало очень холодно, окна запотели. Я ей сказал, что мы уже почти приехали. Ладно. Вы знаете, как давно это было? В каком смысле? Воспоминания. Какого оно времени? Не знаю. А вот это? Это здание вы знаете? Скорее всего, работа. Да, это я там работаю. Превосходно, Ричард. А конкретно вы там. А что конкретно вы там делаете? Это специалист по, по «Стойте». Я пишу про технологии. Очень хорошо. Вы можете описать свою позицию по этому вопросу? Я журналист. Я на стороне истины. А, быстрый ответ ваша стандартная фраза верно вы ее видим все время повторяете. так ну и когда я смогу вернуть и к работе мы ну, увидим вы подвержены амнисти... амнистическому конфабуляторному не успел, не оказавшись дома вы пойдете на поправку увидите ричард можете идти я подошла это пройдет и память вернется может быть, уже через несколько часов. Может быть, не целиком, но имейте терпение. Ладно, всего наилучшего вам. Так я могу идти? Разумеется. Мы выписали вам нейростабилизаторы. Если будет проблема, свяжите со мной. Хорошо. Но я не помню, где... Да, разумеется. Живете на Вестплазе, мистер Нол. Такси вас отвезет. О, как мило. Медбот у выхода проводят вас вниз. И да, я о них договорил. В мире, где роботы живут наравне с людьми, видите, и медперсонал, и полицию заменяют. Наверняка это повторяет историю недавнего Detroit Become Human. Только такой похожий, только на минималках где из-за таких андроидов многие люди потеряли работу наверняка. Следуйте за мной, я отвезу вас вниз. Отведу. Какая-то темноватая игра, графика, я имею в виду. В эфире «Голос». Ваш источник новостей Берлина и Западного мира с последними событиями. На заводе «Куртс Роботикс» разорвалась новая бомба. Это уже вторая подобная атака за последние несколько дней. Новости из Найроби. В горнодобывающих регионах продолжается столкновение между восточными и западными подразделениями дронов, что уже привело к уничтожению значительного количества персонала. Не знаю, так ли там было сказано, но я уже сам додумал. Вроде как так. Долгое сцепление такое, конечно. Ну, вы прибыли в точку назначения. Расплата, Берлин. С вашего счета списан 25 кредитов. Я думаю, буду жить где -нибудь. Сэр, умоляю вас, дайте еду, я так голоден. Да, блин, долго. Марс Хелл ждет вашу заявку. Марс. Наше будущее. в ряды колонистов Марса с Ред-один, 1 вы поможете создать новый мир. Интересно. Наносканирование занимает меньше двух минут. Начните с чистого ли листа, шагните в будущее. Станьте первым. Уже отправляют на Марс, ничего себе. Так, это 2048 год, нам сказали. Ну как, мы сами обгадали. вест центр Берлина. Трейси Джеймс. Добрый вечер, Ричард. Я сам, ваш домашний помощник. Так, температура в, ком в комнате 20 градусов Цельсия. На сегодня у вас не запланирование. Все в порядке, сэр? Мне что-нибудь принести? Трейси. Добро пожаловать домой, сэр. Ричард встретился с Саймоном. Саймон, наш помощник домашний, да? Открыть. Ричард, ты здесь? Эй, слушай, что такое? Что-то случилось? Позвони мне, пожалуйста. Ты сейчас время на Нью-Йорке? Скорее всего, она уже мирно спит. Что-то не то сделала? Ну, давай хотя бы поговорим об этом. И можешь взять и... Тьфу, позвони мне, пожалуйста, а то я не засну. Публичная профессия, фрилансер, компания Secret, семейные не замужем, проживает в пенсии нью йорк Звучения нет в Кем она приходит? Читаю. Так. Нет, это пропустить. Вот последний остаток, да? 50 миг играет. Ричард просит. Не смешно. Ответ немедленно. Так, ну она переживает за нас. И неравнодушная она. Скоксикл, а че у нас с зеркалом? Завтра. социальный источник опасности пожалуйста уберите эй саймон какого хрена ты не видишь что здесь беспорядок ну быстро убери мешок железа так вид на сектор 02, центр берлина уровень Первый уровень опасности зарегистрирован владелец новом ричард установил на окно Формируем на стекло. Ну, интересно так все почитать про это будущее. Так, кровать. Ладно, не будем уже осматривать. Немножко не нравится мне, как он ходит. Так, время 35 минут восьмого. Че встал? Можешь? Так -так, я могу ответить на этот вопрос, если хотите. Да, заткнись ты. Трейси, какого хера? Трейси, я Джеймс. Джеймс. Моя голова. Джеймс, наш сын Ричард. Сэр. Фири голос, ваш источник новостей Берлина и западного мира с последними событиями. Новости Берлина. На заводе Курц. Так, это у нас уже было. Третье, чтобы я эту штуку больше не видел. Позвольте сказать, сэр. Хочу? Говори. Okay. Подожди, то... Давай выключим это. Выключить. Сэр. Так, Трейси. Где Трейси? Миссис Трейси, нет. Я это сам вижу. Она просила меня сообщить вам, что отправилась на выходных своим. просил А, просила сообщить? Ладно, пусть там и торчит. А где мой сын? А, его забрал с собой, разумеется. Верно, они вернутся завтра утром мне известить вас, Чего не нужно Трейси не сказал зачем, она уехала к родителям Какова была причина? Она просто велела меня ждать вас здесь Трейси навещал меня в больнице? Она вообще хоть знает, что я по-говорю? Ничего не могу сказать, сэр И можешь или не хочешь? Я вас не понимаю, сэр Вот и я там, никакой от тебя пользы кто тебе имя-то дал? О, Лидия в сети. А, Таб Лидия. Нет, пока точно ряд этого даже не подумал. Так, а можно отключить до завтра? Как пожелаете? Все, Ты уже отключился? Так, давайте позвоним. Иди. Ричард? Господи, я так волновался. Где ты был? Я в больнице был. Что? Почему? Ты заболел? Почему ты мне ничего не сказал? Я попал в аварию. Кажется, на М 75 с электроникой что-то случилось. Боже, ты по странам? В голове слегка достался, так я в порядке. Ты мог погибнуть, я бы даже не узнал. Я так больше не могу. Не знаю. Ты должен, я я только что из больницы вернулся. Прейси здесь нет. Вот как? Где же она? Уехала к родителям. Джеймс тоже забрал. А купила бот. Можешь себе представить? Я теперь есть бот. Кто бы мог подумать. Что тут смешно. А купила тебе боты? Ростока. Что она делает у твоих родителей? Сидит и злится, Как сильно? Ричард то, Ричард это. Она уехала из этой ссоры? Ссоры? Да, ты же сам. день назад, что ли? Короче, ты жаловался на эту ссору. Без понятия. последние несколько дней у меня как-то Думаешь, она хочет тебя бросить? Что такое? Ты испугался? Испугался? Нет. С чего бы? Тогда почему ты молчишь? Потому что мне нужно подумать. Ладно. Ты можешь и без меня сделать. Милая. Ничего страшного. К тому же меня клиент ждет. Такое время? Нью-Йорке середины дня. Речь. Я же говорил, что больше не работаю по ночам. Отдохни немного и помни, если захочешь поговорить. У тебя есть где-то бот? Нормально, она так подколола. Наверное, это наша сестра. Мне так кажется. Пожалуйста, не открывайте двери до полной остановки. Кто это с нами едет? Держись крепче. Что там было написано? Трейси, Не Трэйси? Что-то не, не успел прочитать. Кобальтовая синь, аквамарин, или бледная бирюза, или спектр. Это, нет, это возможно? Все, что захотите, доктор. Так как вы себе это представляете? Это Рэй, мне нужно идти. Держите меня в курсе. Конечно, миссис Милман. А вот и наш пациент. Буквально разминулись со своей женой. Происходит. Смотрю на вас, и вижу произведение искусства. Пульс слегка неровный. Это от упола. Но а в остальном. Теперь вы помните, что случилось? Помню, что. Нет. Да, да. Такси. Не волнуйтесь, все к вам вернется. Есть вопросы? Не забывайте, мне можно... Что ему можно? Электроника внезапно... внезапно начала чудить. Мне обычайно повезло, друг мой. Машины мало что осталось. А вы небольшой любитель полетов, а? Кто в наше время пользуется машинами? Должно быть дело в электронике. Так, не спешите свою до минимума. специалист. Да и вообще в нашем состоянии лучше не напрягаться, отдохните. <coughs> так, какой еще неумный? Где наш персонаж? Джонс, все в порядке? Вашему сыну придется какое-то время регулярно походить на осмотр. На вас никаких причин не беспокойства? Я был один в машине. А вы его не помните? Нет, не помню. Это плохо, да? Нет. Нет. Вы не волнуйтесь, просто помятку себе дела. Потеря памяти частое последствие для подобных травм. Мы запираем воспоминания в далеком уголке сознания, а потом придумаем себе неправдоподобные теории. И да. Вы были одни в машине. А Эми. С ней все хорошо. Я не был в машине. А, точно. Вы думали, что она была в машине? Нет, не уверен. Я еще немножко путаюсь. Никакого спорта больше пейте. Если возникнут проблемы, то мой номер у вас есть. Можете не беспокоиться. Неру поможет вам соблюдать что? Так, нужно при приводить моего сына на осмотр, с вращением Мир, Мир, мир, пальцы. Кто это разговаривает? Генри? Это что за хрень? Любимая игрушка, друг и учитель Джона. Джон, сынок, ты пришел сюда. себя. Джон, слава богу. Hello, well? Приветствую, Адам. Ты выспался? Спасибо, Генри. у меня слегка в глаза боится. Ладно, все пройдет. А ты, Джон, ты как? Проголодался. Ага, я тоже. Найдем какую-нибудь еду. Что рисуешь? Ничего. не очень похоже на ничего. Это круг. Я еще не дорисовал. Когда им придет? Я не знаю. Она работает. Это воскресенье презентация ее проекта. Она оставила сообщение. У нас Я говорю, меня овсянка или куркурузный ку хлопье? Курузные хлопья. Круто, у нас есть пищевой принтер. Ну, как круто. Если бы я попал в это будущее, то остался бы без работы. С профессии. Так, ну давайте распечатаем. Курузные хлопья. Я -ху. напиток сейчас будет а, я то думал это как сказать здесь можно гореть шкаф его любимое блюдо у нас или мы открыли мы достижение что нужно сказать спасибо пищевой принтер мне спасибо, я там кнопочки нажимал. Так. Надо себе тоже покушать, приготовить или не надо. Ты сам есть не будешь? Буду, конечно. А, видимо, нет. Так, ты давай это. Не указывай папке, что делать. Не обязательно снова идти в больницу. Если бы выбор был за мной. Здоров. Я не волнуется, вот и все. Я вообще здесь нет. Джон записан на прием в больницу. почта что у нас тут? Адам Я только что видел снимки аварии. Просто невероятно. Ты заключил контракт с юристами всемирного союза. Ты должен подать жалобу, потребовать компенсацию. Мы думаем о тебе. Скорее поправляйся. Дизайнер на парящем заводе, замужем, проживает в городе пять, любит итальянскую кухню. Джон Тайлер. И наш коллега, наверное. И бывшая коллега. Так, а что нам нужно сделать-то есть у нас. Простите, если have... честно, я не знаю, зачем это позвонить. Серьезно. Не волнуйтесь, вы поправитесь. Доверьтесь нам. Вообще-то я случайно нажал, но кажется, мы можем позвонить. Юрист Ну-ка, надо узнать, что произошло. Пожалуйста, ожидайте. Представитель юридического Всемирного Союза да, освободится меньше, чем через минуту. Соединяю вас. В смысле? Давай еще подождем. Так. ты начинаешь разгрыжать меня. Ну, блин, это уже принципиально. Да пошла ты. Прикольная у нас такая квартира, картина все важные события в нашей жизни. Так. Ну, в Infinity Plaza мы пойдем, наверное, в следующей серии. На сегодня все, дорогие зрители, не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал, YouTube, Twitch, группу ВКонтакте. Пишите, понравилась ли вам эта игра. И увидимся в новых сериях. Всем пока-пока-пока.